Привет, привет. Я в порядке, бля, пацаны. Я вот вчера э, хотел поговорить с вами на одну тему. Вот вчера, вчера разговаривал с подругой, с одной. Вот у меня из сверстников, короче, которые, знаете, на районе на одном жили. Кто, блядь, еле концы с концами сводит, кто, короче, спился и кто тронулся головой вообще. Я не понимаю, что происходит. What up, bro? How are you? How is how are you, bro? Я не понимаю вообще, что происходит. Uh... Реально, кто тронулся башкой, кто спился, типа, кто еле концы с концами сводит, я не понимаю. Я просто желаю вам, бля, ребята, не будьте, бля, ушлыми, реально, а то эта жизнь вас, ну, реально покарает. жестко покарает. Вы даже не успеете очнуться, как жизнь вас покарает за ваши поступки, деяния за ваши. Так что... Пытайтесь быть лучше, чем вы можете быть, реально. Я не хочу ни для кого, конечно, такого будущего, но, блядь, пиздец. Жестко. Я в ахуй. Я не ожидал. Что такое может быть вообще? Да, знаешь, так можно приуныть немного, когда все твои блядь, приятели, бывшие, как бы и ну не все, слава богу, у кого-то все нормально. Ну, у тех, кого бабки водились, знаешь, у тех все нормально до сих пор. Но вот у обычных людей, ну просто жопа такая, что просто задница, нахуй. И, блядь, жалко просто, грустно, нахуй. Я не желаю такого никому вообще. Это реально стрёмная херня, пацаны. Просто стрёмная херь. У меня все нормально. Я готов к концу 29-го. Будет трансляция ВКонтакте. Бесплатная. Мы там вложили бабок своих. Около 250 колов я вложил, чтобы транслировать все это. Как-то так. Так что, пацаны, давайте. Обнял вас. Надеюсь, ваша жизни сложится лучше, чем у многих моих приятелей и знакомых. Обнял вас. Хорошего дня.